Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим творожную запеканку со слезинкой. Для этого нам понадобится 700-800 грамм творога, 5 яиц, 2-3 ложки сметаны, ванильный сахар, обычный сахар, манная крупа, изюм, пакетик разрыхлителя. Итак, приступим. Творог измельчаем. Добавим 2 целых яйца. У 3 яиц отделяем белки желтков. Белки выбираем в холодильник. Желтки высыпаем в творог. В творог также добавляем 2-3 ложки сметаны. сахар, чуть меньше стакана сахара, манную крупу и изюм. Добавляем разрыхлитель. Вымешиваем тесто. Мы смешали все компоненты. Тесто не должно быть очень острым. Берем форму. Можно взять разъемную. Если разъемные, выстилайте бумагой или смазывайте маслом, посыпайте манкой. Вот. Я беру керамическую форму, смазываю подсолнечным маслом. Форму смазываю подсолнечным маслом. Бока тоже немножко. И высыпаем тесто высыпали смесь разровняли наполняем форму на две трети высоты не выше чтобы наша запеканка немножко мало подняться и ставим в духовку до 180 до 180 градусов выпекаем полчаса до Немножко румяной корочки. Во время выпекания э, белки мы добавляем щепотку соли и взбиваем. Когда наши белки взбиты до мягких пиков, добавляем 3 столовые ложки сахара и продолжаем взбивать. Белки нам не нужно взбивать до устойчивых пиков. Они должны потихоньку вот так стихать с венчика. Наша запеканка начнет немного подрумяниваться. Аккуратно высыпаем белки, разравниваем и ставим в духовку при температуре 160 градусов уменьшаем до 160 градусов и запекаем еще до румяности уже белков разравниваем аккуратненько видите она поднялась у нас запеканка в общем ставим духовку дальше вот наша запеканка готова. Когда она будет остывать, белый слой, верхний слой немножечко осядет. И на нем появятся янтарные капельки с резинки. Очень вкусно. Вот такие капельки появляются на нашей запеканке после остывания. Вот так выглядит запеканка в разрезе. Приятного аппетита. До свидания.